Друзья, всем добрый день! На связи Александр Янюк, с вами команда ТВТ эксперт. Я рад вас приветствовать на нашем обзоре фьючерсного рынка в этом году. Первый обзор. Так, учитывая то, что праздники, учитывая то, что мало интересного происходит на рынках. Обзор будет достаточно коротким. Давайте посмотрим, что самое интересное происходит на рынках. Во-первых, американский доллар остается в прежнем диапазоне, он накапливает потенциал, так как сезонно уже ближе к середине января начинается хороший рост по американскому доллару. И в целом, в целом мы с вами говорили о том, что с Польшей вероятностью Американский доллар будет продолжать свое накопление энергии, да, стоять в боковике, накапливать потенциал для дальнейшего движения вверх. А здесь потенциал хода еще ого-го, какой крутой. Поэтому дождемся момента, когда наступят благоприятные обстоятельства для американского доллара. И дальше уже можно будет рассматривать лонг идеи. Хочу также отметить, что лимитные покупатели в деле, да, они принимали объем продавцов как раз на уровне предыдущей лимитной области поддержки. Окей, погнали дальше. <coughs> Европейская валюта, судя по сот отчетам, евро не очень активно торговали на предыдущих неделях. Давайте посмотрим, что там интересного. По евро 2000 контрактов лонгов было открыто, 6000 контрактов шортов было открыто. Таким образом, у нас эта позиция у хеджеров остается достаточно слабой, здесь нет никакой активности, особо интереса она не предоставляет. На этой неделе будут выходить данные индекса потребительских цен по еврозоне и, конечно же, конечно, все прогнозируют, что ничего не поменяется, но сюрпризом для рынка будет как раз, если изменится инфляция в еврозоне. По европейской валюте в среднесрочной перспективе, как и говорил раньше, шорт-приоритет сохраняется, то есть где-то к отметке 1.10, 1.11, вот в этот диапазон. Вот сюда где-то цена придет ближе к середине марта за счет дисбаланса монетарных политик. Но в краткосрочной перспективе очень хотелось бы увидеть цену вблизи уровня объема за март 2019 года. И здесь уже рассматривать точки входа в шорт. Потому что такое узенькое накопление. Здесь прям очень красиво смотрится стоп. Соответственно, чтобы собрать эти стопы, нужно сделать хорошенькое движение вверх. Это спровоцирует и закрытие некоторых шортовых контрактов, может быть, даже сюда дадут, но дальше уже работать шорт. Вот эта идея мне максимально понятна, поэтому буду дожидаться именно такого сценария. Швейцарский франк, плюс-минус аналогичная картина, как и по европейской валюте, только показывает он чуть больше силы, чуть больше уверенности, да, так как мы не только пробили предыдущие максимумы, но и э, подобрались к следующему, предыдущему, точнее, вот этому локальному максимуму, протестировали его. По швейцарскому франку аналогичная идея, как и по европейской валюте. Я считаю, что он будет падать даже еще сильнее, чем европеец. Но, но здесь отрабатывать эту идею я не буду. Максимум, что только в спреде швейцарец против европейской валюты. Вот это будет интересно. По австралийскому доллару, судя по отчетам. Кстати, по франку там ничего интересного не происходило по соточетам. Там просто закрытие контрактов шло. По австралийскому доллару аналогичная история. Только закрытие контрактов, поэтому здесь даже анализировать нечего. эта позиция у хеджеров остается достаточно э, уверенно бычей. Да, 101 контракт, 101 тысяча контрактов. Поэтому здесь есть еще поддержка для дальнейшего движения вверх. Закрытие там было небольшим. На предыдущих неделях мы видим, что маленькая они просто немножечко подфиксили вот, и, и шарты еще и закрывали. Поэтому я считаю, что дальнейшее движение оно и будет продолжаться и есть смысл додерживать вплоть до уровня объема за сентябрь 2021 года. То есть потенциал движения вверх здесь еще сохраняется за счет как раз-таки тоже дисбаланса монетарных политик. На следующей неделе Банк Австралии будет принимать решение по поводу... Монетарной политики, соответственно, есть все шансы на то, что они повысят процентную ставку, либо полностью откажутся от программы стимулов, что только прибавит ценности для их валюты на международном рынке. А вот по э, новозеландцу все как-то двигалось отлично, отлично, но вчера слили немного. Слили немного за счет чего? За счет того, что американский доллар, во-первых, неплохо так вырос, доходность по облигациям американским десятилетним она выросла к отметке 1,62, то есть до этого она болталась под отметкой 1,5 и тут пум 1,62 это сильный рост в ближайшее время прогнозируется, что спрос на облигации будет только расти за счет ужесточения монетарной политики будущего, да, чуть будут покупать эти облигации, таким образом спрос на доллары будет поддерживаться. И это как раз-таки двинуло цену американского доллара вверх, обратно, внутрь диапазона. Вот по новозеландскому доллару, судя по сот отчетам, небольшие объемы проходили, но все-таки проходили они с прицелом на лонг. Да, то есть если мы посмотрим... Общий настрой, он не меняется, агрессивно был набран лонг, и дальше он удерживается, и даже чуть-чуть он там прибавился, но ну, совсем, совсем чуть-чуть. За предыдущую неделю 200 контрактов лонговых было открыто, 600 контрактов шортовых было закрыто. То есть в целом настроение лонговое. По новозеландцу я считаю, что в ближайшее время он будет лучше остальных себя чувствовать. Почему? Потому что они уже повысили процентную ставку, это первое. И во-вторых, полностью отказались от программы обратного выкупа. И индекс производитель... цен производителей у них не растет. Да, то есть инфляция у них все в норме, с инфляцией все хорошо и самое важное это PMI, индекс деловой активности, вот, он у них стабильно находится выше 50, соответственно экономика продолжает развиваться и, и даже ее немножечко да, сдувают этот пузырь разогревания экономики путем поднятия процентных ставок. Поэтому по новозеландскому доллару я, буду, я считаю, что вот любой провал да, в сери... вот не ниже, чем предыдущие минимумы, мной будет рассматриваться как потенциальная возможность для покупки. Окей, ну здесь, конечно, должна дивергенция внутри дня появиться. Желательно, чтобы объем внизу свечи сосредотачивался на продажах, чтобы все это разворачивалось. Вот. вот эти факторы, они обязательны. То есть в данном случае мы только рассматриваем, в какую сторону выше приоритетность, выше вероятность похода цены. По канадскому доллару все шло отлично до момента выхода соточетов. Соточеты указывает на то, что закрытие контрактов происходит, причем просто закрывают и лонги, и шарты, там достаточно существенный объем. 5000 контрактов по лонгам и тысяч контрактов шортов было закрыто таким образом мы видим что на эта позиция немного выросла окей в целом канадец двигался лучше остальных могу вот что сказать да? то есть лучше чем австралиец лучше чем новозеландец но на текущий момент уже не верят в то что он будет двигаться дальше. Когда хеджеры по чуть закрывают свою позицию, то чаще всего у нас происходят вот такие плавные-плавные еще движения для, до полного закрытия позиции, до перехода позиции в шорт, и тогда уже начинается разворот. Поэтому вот плюс-минус на такой сценарий еще можно рассчитывать, но чтобы он, канадец, перформил сильно лучше остальных, то пока факторов для этого нет. В конце недели будут выходить данные по рынку труда, и и в США, и в Канаде, поэтому вот это может стать катализатором для дальнейшего движения вверх, если данные выйдут э, сильные. Но с большей вероятностью э, к концу недели уже будет понятно, в какую сторону мы начали движение. Так, э, также на этой неделе будут выходить данные PMI в Британии. Да, давайте, Британец, посмотрим: э, что мы здесь ви видим. Мы видим, во-первых эти сототчеты, 7000 контрактов лонгов было закрыто и 5000 контрактов шортов было открыто, да то есть данные по сотам еще не обновились, 7000 контрактов лонгов закрыли и 5000 контрактов шортов открыли, это означает, что они переворачиваются в шорт, да? но учитывая то, насколько большая позиция была набрана, то... Очень быстро разгрузить свою позицию им не получится. И, ну, они не очень агрессивно это делают. Соответственно, рассматривать стоит провал и покупку дальнейшую. То есть работать по направлению тенденции. На текущий момент тенденция у нас уже изменилась. Дожидаться лимитной поддержки, дожидаться дивергенции кумулятивных дельт, большого объема в нижней части свечей. Все это на продажах по свечной дельте. И там уже рассматривать покупки. То есть здесь, конечно, стоп будет большой, поэтому здесь среднесрочные покупки стоит рассматривать, делить, да, то есть вход будет осуществляться частями. Если же спекулятивно, то там уже понятный стоп. Окей, стоп по вашей стратегии. Дальше. Дальше у нас евро... японская иена. Японская иена, ух, как провалилась ниже вот этого импульса, да, и как раз в этот момент хеджеры начинают активно увеличивать свою лонг-позицию. То есть 11 тысяч контрактов лонгов было открыто как раз на пробитиях предыдущих. да? Вот здесь при подходе набралась позиция, потому что данные за предыдущую неделю. Таким образом, они использовали падение цены для накопления своей лонговой позиции, для продолжения своей лонговой идеи. Соответственно, я считаю, что есть смысл здесь рассматривать лонг-приоритет во-первых, у нас доходность по облигациям начала расти. Чаще всего японская иена в это время растет. Во-вторых, обновили предыдущий лоу, который был э, осуществлен, э, вот это движение импульсное было осуществлено на маркет-покупках. Соответственно, э, импульсное вот это движение, чаще всего импульсы заканчиваются под своим минимумом. Да? Поэтому я рассчитываю на небольшое флетовое движение и дальше уже поход вверх. Ну, конечно, могут немножечко еще провалить. Здесь стоит дождаться конкретной точки входа. Либо на старшем таймфрейме, либо на младших отлавливать движение. Но пока здесь лонг-приоритет сохраняется. Так, по валютам все. Давайте посмотрим, что у нас там. Биткоин. Э, так, биткоин. Есть. По биткоину провал ниже 40% пяти. Это с очень высокой вероятностью будет происходить. Напомню, что среднесрочно мы с вами рассматривали эту закономерность, когда количество денег, объем денег и темпы эмиссии в мире снижаются, то биткоин падает. В целом весь рынок криптовалют снижается. Прошла одна из самых больших экспираций, самая большая экспирация на опционах за последних сколько там лет, практически шесть миллиардов открытого интереса выходило на экспирацию и в основном там покупали да а цена упала и сейчас тоже в основном покупают а цена как бы и не пытается расти я считаю что до середины января даже ближе к концу января когда уже закончится сезон отчетности у биткоина пока что нет никаких драйверов для роста поэтому Пока шорт-приоритет удерживаю, но, конечно, в минимум продавать на пробой не совсем. Мне такое нравится, особенно на криптовалютах. Здесь, Если продавать, то с очень коротким стопом, либо путем формирования опционных конструкций шортовых. У вас четкий понятный риск, фиксированный риск, да, без того, что там где-то пролетит, не сработает стоп, триггерный стоп и так дальше. Поэтому по биткоину пока среднесрочных позиций рассматривать не буду. Шорт-приоритет сохраняю до момента пробоя предыдущего минимума. Эфир аналогичная история. Золото. По золоту. Учитывая то, что доходность по облигациям резко выросла, причем очень резко, золото резко просело. Это нормально. Когда растет доходность по облигациям, привлекательность золота падает. Вот. Есть ли тенденция по доходности будет продолжаться, то да и в принципе, если доходность будет выше, чем 1,6, то золото неплохо так скорректируется. Напомню, что сезонность указывает, что с середины января, да, середина января, вот у нас, э, декабря, извините, с середины декабря по конец декабря у нас золото чаще всего закрывается в плюсе. А, вот, сори. Вот эта сезонность, она себя отработала и в этом году. Раз, два, вот здесь где-то середина и вот здесь конец декабря. То есть это сезонность себя отработала, но также сезонность указывает, что до марта месяца по золоту благоприятное время для среднесрочного инвестирования. То есть чаще всего этот квартал закрывается в плюс по золоту. Соответственно, есть смысл рассматривать лонг, но с момента, когда у нас вот когда доходность по облигациям достигнет отметки где-то 1.65-1.67, мы увидим пробой с золотом предыдущих вот этих минимумов, да, подход к уровню объема, и там уже рассматривать лонг на продолжение вот этой всей структуры вверх. По нефти. Шорт-приоритет остается, пока ничего не поменялось. Газ, ничего интересного. Серебро практически, практически, но не достало. Да, в телеграм-канале делился этой торговой идеей, здесь буквально несколько пунктиков, бипсиков не хватило для того, чтобы э, сработал take profit. Но я подожду, подожду, пока посмотрю. Э, отличный пин-бар был сформирован э, на перекосе продавцов, да, много здесь продавали как раз на минимумах, если посмотреть, 4 часовой, часовой график. И это все как раз происходило э, на заседаниях ФРС. То есть импульсное, хорошее движение, много продаж было на минимумах, и это большой дисбаланс на рынке. А дисбаланс всегда рынок всегда стремится к балансу. И фондовые рынки. По фондовым рынкам новый исторический максимум удерживаются выше Apple 3 триллионная трехтриллионная капитализация в моменте была. Да, на этой неделе выйдут данные по рынку труда. Посмотрим, насколько они сильные будут. По американскому рынку еще интересно то, что основной конкурент, это Китай, они снизили процентную ставку, увеличили объем стимулов экономики. Таким образом, они пытаются разогнать экономику, так как они уже прошли вот этот перегрев, да, немножечко спустили пар и сейчас снова начинают двигать экономику дальше, раскачивать данные PMI. В промышленном секторе об этом свидетельствует сильно выше 50. То есть, если до этого было 49,9, если не ошибаюсь, то сейчас 59. То есть, экономика уже снова расширяется, снова развивается. По американским индексам я считаю, что в ближайшее время, опять же, драйверов сильных не будет. Но Dow Jones мне нравится больше всего. Здесь как раз мы подходим к своему историческому максимуму. Мы прокололи, закрепились, да, и сейчас как раз начнется буст. Dow Jones мне нравится больше всего за счет инфраструктурных планов Байдена. Да, там не все так гладко, но промышленники, они сейчас переживают хорошие времена за счет того, что цены на их продукцию повышены, спрос повышенный со стороны потребителя. Это первое. Второе. Это ожидания по поводу плана Байдена, по поводу перехода на зеленую энергетику и так дальше. Все промышленники от этого будут э, чувствовать себя хорошо. Поэтому по Dow Jones Восходящая история будет сохраняться с большей вероятностью. Давайте, по крайней мере, если сравнивать с другими индексами, он более узконаправленный. И поэтому здесь легче будет двинуть сектор одной хорошей новостью. Так, в принципе, поэтому все. По спредам, по спредам опишу в тексте. Здесь сильно ничего не поменялось, да. S&P Dow Jones, пока болтается, все, все та же история. Австралиец, новозеландец, они сошлись еще немножечко, но это как депозит в банке, да, слишком маленькие проценты. Вот, евро против швейцарца, да, становится все более интересным и более интересным, так как у нас швейцарец находится вблизи своих локальных максимумов, а евро как раз вблизи своих локальных минимум И это прям создает хорошую возможность для работы на схождении Мы видим, что здесь плавное, вялое такое расхождение. Оно вот-вот уже готовится к тому, чтобы сойти. Всем хорошего дня, удачной торговой недели. До встречи в пятницу. Будем подводить итоги. Если остались вопросы, пишите в комментариях под этим видео, либо в телеграме формируйте свои вопросики. До встречи. Счастливо.